Хочу сразу отметить высокий потенциал того, что я увидел. Действительно, большое спасибо организаторам, большое спасибо той образовательной программе, которая была реализована. Но опять же, мы говорим все-таки, что они дети, да, и сейчас мы только вырабатываем, скажем так, в них системный подход. То есть мы как бы формируем то будущее, с которым они или столкнутся, да, или в конце концов выберут какой-то другой путь. А, те проекты были очень хорошо подготовлены, они действительно имеют очень серьезный, Потенциал для реализации, очень серьезную социальную нагрузку. Да, это очень хорошо, что дети уже сейчас понимают, какое окружение вокруг нас, да, и соответственно, что в будущем придется нам вместе с ними непосредственно делать, да, и какие проекты будут нужны, ну и, соответственно, как их правильно запускать и как их правильно реализовывать. То есть я оцениваю программу на очень высокий уровень. Они все молодцы, они действительно все сделали правильно. Но я, как человек практически, да, я всегда оцениваю, ну, скажем так, потенциал проекта по его подготовленности, да, к практическому применению. Мне очень понравился проект «Экоигра», да, то... Как он был презентован да, да соответственно как отработала проектная группа ну и соответственно тот экономический потенциал которого проекта есть также очень мне понравились выступления вот скажем так совсем юных да вот участников а той социальной скажем так нагрузки о детях в да, детях детских домах которые в общем то они уже понимают и думают уже на эту тему как это можно было бы решать